Дорогие Овны, гороскоп на август для вас. Последний месяц лета предвещает Овнам приятное и спокойное время. До 23 августа Солнце освещает ваш дом любви. А благоприятное влияние Сатурна и Урана помогают вам создать атмосферу гармонии в любовных отношениях. Личная жизнь и служебные обязанности дополнят друг друга, ведь планета любви Венера расположена в вашем доме работы. Возможно, романтическая встреча в деловой поездке или кто-то из коллег может привлечь ваш интерес, не исключен служебный роман. Если так случится, постарайтесь, чтобы страстные чувства не помешали выполнению рабочих обязанностей. Если же у вас с возлюбленным есть общие профессиональные интересы, взаимоотношения значительно улучшатся. Новолуние, которое произойдет 2 августа, происходит в Доме любви Омна. Оно образует гармоничный аспект планеты Сатурн, а значит, ожидайте, что тенденции любви будут обязательно к лучшему. Полнолуние 18 августа соединяет ваши дома любви и дом дружбы. Возможно, что друзья примут участие в ваших амурных делах, ну или станут посредниками. В целом время, обещает быть спокойным. Может быть, даже слишком спокойных для динамичных овнов. Но это лишь затишье, предвещающее скорое оживление. Начинается следующего месяца, когда планета удачи Юпитер войдет в ваш дом партнера, ждите, обязательно ждите разнообразия и интересных событий в личной жизни. Карьера и финансы. Для вас этот месяц больших усилий, но приносящих удовлетворение. В доме работы Овна находятся планеты Меркурий, Венера и Юпитер. С 23 же августа к ним присоединяется Солнце. И более того, все эти планеты образуют позитивные аспекты с планетой Плутон в доме вашей карьеры. Ситуация уникальная, так что воспользуйтесь своими возможностями и шансы на успех у вас очень и очень высоки. Но чтобы приблизить желаемые результаты, нужно проявить инициативу. Воздействие планеты Венеры поможет произвести очень хорошее впечатление на коллег и руководство. Создать гармонию в коллективе, в отношениях с бизнес-партнерами обязательно этим воспользуйтесь. Вам могут быть поручены какие-то дополнительные обязанности на работе, и вы обязательно с ними справитесь поддержкой Меркурия успешно пройдут переговоры, презентации или какие-то выступления. Влияние Юпитера может выразиться в появлении высокопоставленного покровителя в вашей жизни. В середине месяца есть вероятность недоразумений или каких-то препятствий, но все разрешится и к окончанию августа уже все будет позади. В последние дни месяца складывается редкая планетная конфигурация. Встречаются Меркурий, Венера и Юпитер. Это очень добрый знак, который предвещает вам заметное достижение в работе и денежную прибыль. Что касается финансов, звезды вам советуют быть осторожнее во второй декаде августа. В этот период активна энергия не пна. Это планета иллюзий. Существует вероятность обмана или каких-то потерь. В остальном месяц обещает быть щедрым. Ваша работа будет достойно оплачиваться, а также будут возможны какие-то дополнительные поступления денег. Здоровье. Марс расположен в хорошей для Овна позиции. А Марс это ваш уп управитель. И поэтому будет стабилизировать уровень вашей энергии. Так что проблем со здоровьем у вас не предвидится. Скопление планет в секторе здоровья стимулирует интерес к здоровому образу жизни. Это удачный месяц для начала курса лечения, если таковой вам требуется. Проведение косметических процедур обязательно принесет вам хорошие результаты. Совет звезд вам, дорогие умные!